Это домики вот такие, под одной общей крышей, на два хозяина, грубо говоря. По крайней мере, это таунхаус, а там у меня индивидуальный жилой дом. Так-то не забывайте, дорогие друзья, я агент по недвижимости. И вот все эти отложения, они формируют в процессе миллионов лет непосредственно остров. О, нашел Алкашбар. Летом у нас хорошо и тепло, и зелено, а у них летом идут дожди. А зимой умеренно, комфортно, ну и в принципе приятно жить. Как говорится... Хорошо. Продолжаю гулять по острову. Во-первых, асфальтированных дорог тут нет вообще. Все дороги состоят из вот такой вот песчаной накатанной массы. Это вот дорога. Ну, по ним все ездят. Как выглядят следующие домики? Помимо тех домиков, в которых живу я. Это домики вот такие под одной общей крышей на два хозяина, грубо говоря. Где живу я? Домик я вам покажу или уже показал в предыдущем видео. А, здесь же, видите, то есть, получается вот такой дом На двух хозяев С одной стороны одни с другой и с другие. А, сушатся вещи При, По сути дела, это такие же домики В которых живу я, только Получается на два хозяина Короче, мне больше нравится, наверное, там, где живу я По крайней мере, это таунхаус А там у меня индивидуальный жилой дом Так-то не забывайте, дорогие друзья Я агент по недвижимости А в недвижимости, пусть даже на Мальдивах Должен знать толк. Ох, вижу. сурф брейк. Что такое сурф брейк? Это какой-то... Блин, чуть то мочой воняет. Кто-то... О, ящерицы! Аж две штуки. <соединяющие> стоять, стоять, не убегать. Скоты, не убегать. Стоять. <соединяющие> Бешеные шумоголовые. Так, ладно. Вот что это такое? Это, наверное... О, боже. Вот сюда, если наступишь, по-любому уедешь, потому что вот это все, оно скользкое, вот, да, скользкое, смотрите, это все кораллы, все кораллы, в этих, это остатки древних существ, которые были здесь еще до нас, да, вот иду, опять я непонятно где, не по официальному пути а непонятно, какими круголями получается. Так, давайте покажу. Это вот древняя водоросли. Вот раньше эти водоросли росли, росли они умирали, а вот видите, и после этого они откладывались вот в такие вот скелетики. Это все водоросли. Видите, они даже звенят соответствующе. По сути дела, состав острова, он точно такой же идентичный и Доминикане. Песчаник. Песчаник, Ракушка. И вот все эти отложения, они формируют в процессе миллионов лет непосредственно остров. О, нашел Алкашбар. Йога, классис сурф легис лисонг. Так, ладно, понятно, здесь вот сурфят. Я сурфю, правда, не здесь, я сурфю в другом месте. Сейчас я подумаю, где засюрфить. А вот нашел непосредственно сурф место на серф баре так. Ло, лохис Мальдивис О, хорошо Синьор, можно у вас Red label? С этой стороны острова Фигарят волны А с другой стороны полный штиль Смотрите, здесь строительный мусор В перемешку а, С кафелем а, С кораллами И строительным мусором В общем, сейчас пробую обойти остров Сейчас, конечно же, я так урывками, но в целом, в целом, на днях засниму вам полноценное видео с полноценной прогулкой вокруг острова, а не то, что сейчас я исполняю. Если честно, то что сейчас я исполняю, послали за коктейлем, хожу кругами, он говно места исследую, если честно. Строительный битый мусор. Судя по всему, осуществляли отделку в номерах, здесь вываливают мусор. В общем, это не туристическая часть отеля острова. Адарана, да, по-моему, отель у нас так называется. Вот идут, смотрите, бардак-срач. С серфингистом раздолье сумасшедшее. Посмотрите, как эти волны они с этой стороны просто бьют. Сёрфить, не пересёрфить. По кайфу, на самом деле. Летом зачастую, как мне объяснили, здесь идут дожди. А в зимний период здесь прекрасно. Вот такая прекрасная солнечная погода. То есть, если у нас в России зимой фигарит зимой снег, то у них все наоборот. У них самое ништячное время – это зима. Потому что для нас лето – это хорошо в России, а для них хорошо – это зима, как я понял. Потому что, потому что летом у нас хорошо и тепло, и зелено, а у них летом идут дожди. А зимой умеренно, комфортно, ну и, в принципе, приятно жить. Как говорится, хорошо. И они довольны, как-то так. Иду, в общем, по задней части этого острова. Сделали отбойники бетонные для того, чтобы не разбивала остров, судя по всему. В общем, дорогие друзья, уже вечер, смеркалось, как говорится, вечера на хутре, близ Диканьки. И я, в общем, выделываться не буду. Я буду закругляться, потому что уже темно, меня видно плохо. Говорю я много, потому что все-таки, как не говори, дома хорошо, а, а точнее в гостях хорошо, а дома лучше. Короче, дорогие друзья, вечер <пух> на хрена Мальдивах. Номера... Точнее, домики расстояние между домиками максимум 2 метра. Ну так в принципе, как говорится, жить можно. Доброй ночи, дорогие друзья! Увидимся завтра. Пока-пока.